Здравия желаю! В этом ролике по многочисленным просьбам покажу проект подовой печи «Малютка». За основу взял колосниковый вариант «Малютки» из сборника 1991 года «Уральские Нивы». Ту печь я впервые построил в 1992 году, не имея никакого опыта кирпичной кладки. Несмотря на мою неопытность, печка прослужила 25 лет. О ней я уже рассказывал на своем канале. Габариты печи 2 на 3,5 кирпича не изменились. Изменилась нижняя часть печи. Какова цель таких изменений? Вопрос, что лучше, колосниковая печь или подовая, задают часто. Отвечу так. Сухие дрова. Горят одинаково хорошо в обеих топках. Поддувальная дверка регулирует интенсивность горения, а колосник позволяет, кроме дров, использовать уголь. В нашем случае мы делаем маленькую печь с тонкими стенками в пол кирпича. Дымоход относительно короткий. Такая печь прогревается за 2-3 часа после сгорания одной закладки 5-6 березовых поленьев. А интенсивное горение и уголь ей даже противопоказаны. Главное преимущество подовой топки на шансах состоит в том, что горячий низ печи хорошо отдает тепло в помещении, чего нет у большинства типичных колосниковых печей. Слово шанец заимствовано в наш язык из немецкого шанса, укрепление окоп. Мы привыкли к выражению "шансовый инструмент", а о использовании шансов, каналов, похожих на траншеи, внизу печей, и каминов, русский инженер Львов писал еще в конце 18 века. И сегодня на Урале встречается много старых печей на шансах, так что прием этот старый, проверенный. Еще два плюса: конструкция нижней части печи проще. Нет нужды в покупке колосника и поддувальной дверки. Итак, поехали. Размер основания 505 на 765 мм, если делать вертикальные швы по 5 мм. Расстояние между шансами примерно 70 мм. Шансы на втором ряду закрываем листом железа. Дверка для подовой топки должна иметь внизу шибер для притока воздуха. Если не удалось найти такую в магазинах, то можно внизу чугунные дверки насверлить отверстие. За образец используйте старинные литые двери 19-20 веков. Стенки рекомендую армировать монтажной перфолентой или проволокой. Топочную дверку перекрываем перемычкой в замок. теперь внесем еще одно изменение в проект 1991 года. Три человека, которые построили себе печи по тому проекту, сообщили мне о треснувших кирпичах, перекрывающих топку. В этом месте горячие газы делают поворот, выходя в подъемный канал, и как бы натыкаются на препятствие. Это уязвимое место старого проекта, и я предлагаю перекрыть его другим способом. Нужно вообще убрать этот кирпич. Пусть пламя свободно скользит вдоль чугунной плоскости плиты, но чтобы она не треснула и не коробилась от перегрева, предлагаю вырезать болгаркой из плиты 340 на 510 миллиметров полосу шириной 80 миллиметров. Раскладываем десятый ряд сначала на сухую, размечаем, вырезаем в кирпичах ниши с зазорами в 5 миллиметров под тепловое расширение и потом кладем его на раствор. Устанавливаем две части плиты, как показано на рисунке, проложив снизу полоски базальтового картона. Между чугунной плитой и кирпичами 11 ряда кладем огнеупорное волокно, которое закрывает щель в плите и предотвращает воздействие на верхние кирпичи. Перекрытие над плитой собираем в замок. Сверху советую положить металлическую полоску, чтобы минимизировать действие верхних рядов на замковый кирпич и распределить давление сверху на стенки печи. Еще одно отличие от предыдущего проекта отсутствие боковой стенки над топочной плитой. Открывая с обеих сторон пространство, над горячей плитой мы получаем свободную конвекцию воздуха и скорейший нагрев помещения. А это важно, если приходится приезжать на дачу зимой. В восемнадцатом ряду оставляем байпас в 2-3 сантиметра шириной. И еще одно изменение по сравнению с проектом 1991 года я предлагаю использовать. Это добавить прочесную дверку над задвижкой. Раньше такие устройства широко применялись и назывались душниками. Такая штука может уберечь от отравления угарным газом и служить вытяжкой, когда задвижка закрыта.